Всем добрый день! Меня зовут Виктория, мне 33 года, проживаю в городе Томске. Тружусь в компании ОАО РЖД уже более 15 лет, а также развиваюсь в астрологии и эзотерике. Астрология с самого детства влекла меня. Звезды – это что-то невероятное, что-то необъяснимое. Я всегда хотела узнать эту тайну, разгадать ее, понять. И когда мне стало 30 лет, наступил такой момент, когда я поняла, что мне необходимо познать, познать Вселенную, познать себя, узнать себя, такую, какая я есть, помочь другим людям узнать себя, сделать их счастливыми. И я начала поиски. Я очень долго искала. На протяжении трех лет я искала, обучалась. Сначала обучилась западной астрологии и поняла, что мне этого мало. Искала дальше. И увидела астрологию Джоэтиш. Долго думала, искала учителей и приняла решение. Увидела очень знаменитую школу ведической астрологии и пошла туда учиться. Отучилась, получила знания, но удовлетворения не было не было понимания, что нужно делать, как можно прожить определенный момент более правильно. Мне не хватало тех знаний, которые я получила в той школе. И на тот момент я думала, что это максимум, и никто мне не может помочь в этом. Но как же я ошибалась? Пока я не обратилась к Лидии, за безоплатной консультацией, просто чтобы немножечко глубже себя понять. И, может быть, это был бы шанс для меня. И действительно, это стало огромным шансом для меня, потому что, когда Лидия мне провела эту консультацию, я была настолько поражена, это не описать, это словами не написать, не высказать. Это была такая глубина, такая сила и такая мощь. И я поняла, что мне обязательно нужно идти обучаться к Лидии. Вот он мой учитель, который, которого я искала столько лет. И я, конечно же, пошла. Сразу, не раздумывая, приняла решение и пошла обучаться к Лидии, чему очень рада и счастлива. Только, знаете, до того, как я обучилась в ведической школе предыдущей, я рассматривала школу Лидии. Я хотела туда пойти. Но у меня было очень много страхов. Я так боялась. Я боялась, что у меня не получится. Я очень сильно переживала, что я не смогу точно так же с, таки, с такой же любовью, с такой энергией передавать эти Знания, нести свет Бога. Джойтиш — это свет Бога. Сколько у меня было страхов. Я даже боялась спросить, сколько стоит данное обучение. Представляете? Я не знаю. Вот именно сейчас, когда уже все эти этапы пройдены, и когда мы вместе с Лидией растворили все эти страхи, все переживания, которые были в моей жизни, у меня просто наступило состояние счастья и удовлетворенности, потому что ничего не страшно. Все происходит почему-то, всему свое время, и у каждого свой путь. У каждого свое предназначение. Я безумно этому рада. Я так рада, что обучаюсь у Лидии и закончив первый модуль ⁇ Консультирующий астролог ⁇ У меня настолько перевернулась жизнь. Очень много изменений, очень много осознаний, принятий и понимания. Понимание, почему другой человек не ведет себя так, как мы хотим того. Просто потому, что он другой, потому что он индивидуальный, он уникальный. Это нужно просто принять. От этого становится так тепло и хорошо на душе, что это не описать. У меня очень много произошло изменений а в личном плане. Карьерном плане во всех. А самое главное в душевном. В душе такое спокойствие, и теплота, нежность и легкость, которые не было никогда. Сколько бы я ни искала, какие бы сферы я ни затрагивала духовного развития, я никогда не ощущала еще такого состояния. Как ощущаю сейчас, когда обучаюсь у Лидии, я закончила первый модуль и бегом побежала на второй. <потому>, Потому что это невозможно, это невероятно не изучать. Это такая глубина это такая сила и мощь, которая возможно для каждого познать. Это уникальные знания. Они настолько сакральные, уникальные. И вот вы не поверите простые. Лидия настолько просто объясняет весь материал, что просто невозможно остановиться. Самое главное начать. Уроки очень легко построены. Видео очень конкретные, четкие, без воды, структурированные и недлинные. Что очень важно, еще лидия для нас, для своих учеников, подготавливает периодически, обновляет справочник. Ничего не нужно делать, ничего не нужно писать, все уже готово. Лидия обо всех заранее позаботилась. Вы даже не представляете, насколько это удобно, насколько это хорошо. И когда Самое главное указано в справочнике: Больше-то ничего и не надо. А еще у Лидии есть невероятная астропрактика. Это уникальный вип-курс. Такого больше нет нигде. Вот представляете, на первом модуле вы можете изучать себя, и Лидия вам в этом помогает. Она дает вам ответы. На втором модуле вы можете изучать себя и своих родных и близких. И Лидия тоже вам в этом поможет. А на третьем модуле просто уникально. Вы можете задавать вопросы, разбираться по картам своих клиентов. Это уникально. Вы даже не представляете, какой силы и мощи данный курс. И это только начало, представляете? А еще интрига. <с> У Лидии есть уникальный, невероятный курс по осознанным переменам. Это такой подарок, это такая сила, которая доступна только ее ученикам. Я безумно благодарна Лидии за ее теплоту. За ее любовь, за ее желание помогать и вкладывать в нас самые лучшие знания. Она уникальная. Лидия, учитель от Бога. Это все прописано в ее карте, Натальной. Вы все это изучите. Все это будет видно на картах реальных людей, которых вы знаете а не знаменитостей, которых мы не знаем. <свы> Потому что у Лидии совсем другой подход к обучению. Совсем иная методология. Самое главное — довериться, взять за руку ее и идти с ней. От всей души очень хочу поблагодарить Лидию за то, что она делает поблагодарить за этот цвет и любовь, которую она несет нам всем людям этой земли, а своих учеников она так залюбливает. Это невероятно. Даже знаете, слезы на глазах, потому что, потому что это такой светлый человек, которому действительно не все равно. Как вы будете жить, получается у вас или не получается, реализовываете вы себя или не реализовываете. Она сделает все, она поможет во всем, если у вас есть желание, стремление и вера. Я очень счастлива, что я обучаюсь у Лидии и всем желаю идти. Этим путем. Если ваша душа потянулась к сакральным знаниям, это именно то, что вам нужно сейчас. Сделайте своей душе подарок и идите обучаться к Лидии Бойко. Всех благ с любовью ко всем Виктория.